Привет, друзья, с вами Амир Исламов это рубрика «Как это сделано?». В ней я показываю, как создавался тот или иной макет, либо его часть. Только обычно я работаю в программе Photoshop. Сегодня будет Figma. Перейдем в программу, покажу, как и что будем делать. Будем создавать вот такой вот макет. Меня в первую очередь интересуют эти вот линии на круге, как делается в Figma. И остальную часть, думаю, тоже проработаем, текст и верхнюю менюшку. Эта рубрика полезна больше для начинающих дизайнеров, тех, кто ни разу не создавал еще макета, либо только-только учится это делать. Создаем новый фрейм, берем горячая клавиша F, я думаю здесь макет создан десктоп где-то стандартный, 1440 на 1024 либо Macbook Pro 1440x900. Возьмем думаю прошку Вот. и в ней уже будем создавать наш макет. Переместим ее в левую часть. Наш картинку, наш референс будет держать вот здесь справа, чтобы нам не запутаться. В первую очередь мы создадим наш фон темный, затем поставим часы текст и в самом конце нарисуем уже вот эти вот полоски. Так, этот фрейм поставим на самый верх. MacBook Pro. Сначала поставим фоновый рисунок, фоновый текст. Текст фон. Цвет у нас черный идет, наверное, сделаем Чуть-чуть все-таки посветлее. Я не люблю полностью полностью черный, мне нравится чуть-чуть серости убирать. Дальше. Примерную структуру сетки Ctrl-R. Вернее, SHIFT-R. И вот сюда вот поместим его. Я думаю, сюда где-то начинается примерно наш текст. Я не буду прям пиксель-пиксель создавать, мне главное понять принцип. Дальше берем инструмент текст. Заголовок напишем, думаю, такой же. Под заголовок вот здесь не видно. Что-нибудь возьмем рандомное. Размер шрифта указываем от этой области где-то на 45, я думаю. Что-то маловато, 60. Так. Вводим название Straps for Apple Watch. Straps for Apple Watch. Выбираем цвет заливки. Также не люблю брать полностью белый, чуть-чуть серость вводим. Так, straps. Только здесь сбоку Apps, Straps. И побольше еще шрифт. До 60, я думаю, можно увеличить. Ага. Дальше мне нужно поставить сюда заголовок Я возьму какой-нибудь рандомный сайта Введем просто Apple Watch. Ну, пусть будет эти вот три преимущества. Ctrl-C. Берем снова текст, выделяем область, куда будем вставлять. Ctrl-V. Только текст здесь гораздо меньше, где-то на 25, возможно. И цвет. Возьмем еще чуть более серым. Вообще, такой текст, конечно, нужно делать в три строчки. Дисплей на 30% больше. Это у нас идет в одну строку. И последняя строчка ⁇ аккумулятор. Я думаю, здесь поставил бы какие-то буллеты по краям, чтобы было их видно. Но пока что водимся без них, потому что в примере у нас их нету. И текст стоит сделать поменьше, где-то до 22. Интерняж увеличим. Странно, не целое число, не люблю такое, 140%. А здесь, наоборот, чуть-чуть поменьше. На 120 мы. Следующим этапом мы нарисуем две кнопки, затем поставим часы. Берем инструмент Rectangle, прямоугольник. Раз. Скругляем углы, углы на максимум. Ой, не туда нажал. Скругление у нас вот здесь 149. Зададим цвет. Ну, вот примерно такой бирюзовый, я думаю, будет нормально, зеленоватый. Так. Первая кнопка будет нас купить. Цвет ставим такой же, как у подзаголовка. Упакуемся в одну папку «Купить». Поставим выравнивание по центру и выровняем относительно кнопки. Готово. Только кнопку сделаю чуть потемнее, потому что очень плохой контраст получается между фоном и текстом. Где-то вот такой, я думаю, будет нормал. Дублируем нашу кнопку, зажимаем Shift плюс Alt и тянем в правую сторону. Вторая кнопка будет подробнее. Также выравниваем ее по центру. Только вот здесь она идет просто другим цветом. Мне такой вариант не очень нравится, я сделаю ее обводкой. Заливку мы вырубаем. Включаем строк. Цвет возьмем Точно такой же. И строк где-то на 2, думаю. Так, подробнее. Сейчас мы все это дело выровняем, аккуратно, поставим изображение часов и начнем создавать сначала менюшку, затем уже фоновые кружки. Сгруппируем всего одну папку Ctrl-G. Напишем текст. Немножко поднимем повыше. Найдем изображение часов. Мне хочется сделать все-таки часы с картинки какой-нибудь. Apple Watch, у нас уже есть. Зайдем в Яндекс картинки Так, ну пусть будет вот эти вот с бабочкой. Копируем отсюда. Или вот эти. Mm. Тоже неплохо, но мы оставим все-таки прошлое. Перейдем в Photoshop, чтобы вырезать фон. Фиг, к сожалению, это сделать не получится. Ctrl V. Сильно заморачиваться не будем, возьмем волшебную палочку. Это, конечно, не самый идеальный вариант. Если бы мне нужно было для проекта, прям ровно-ровно, я взял бы перо. Потому что вот в этой области будет немного шероховатости, потому что фон у нас не сильно контрастный. Допуск 2. Здесь и удалим здесь Ctrl D, фоновый слой уберем. Вот у нас получилось такое вот выделение. Ага, вот в этой часть еще нужно удалить. Жмякаем. Здесь только допуск нужно делать побольше. И еще больше, где-то до 45. Все, нажимаем Delete, готово. Выделяем наши часы, копируем, переходим в фигму, Ctrl-V. Отлично. Немного уменьшаем. Сюда. Теперь поставим сверху менюшку. сначала нужно провести нашу линию берем инструмент линия горячей клавиша L проводим ее наверху я не буду наверное всю менюшку рисовать достаточно будет таких вот надписей только строк нужно сделать более светлым цветом и толщину на 0,5 потому что однерка будет слишком жирна так 0,5 еще можно даже убавить непрозрачность до 60 Готово. Она не будет такая яркая, когда мы поставим еще снизу фон, подложку. Берем инструмент текст, поставим домой. Так, только это будет крупноватый текст. Хватит где-то до 16. Фил. Больших проектах, конечно, лучше пользоваться стилями. Создавать стили для текста, стили для цвета но мне сейчас необходимости нет потому что я делаю только один экран сделаем побольше наш шрифт за главными буквами сюда переходим и сдаем формат так 16 наверное даже будет многовато хватит 14 для такого размера дублируем следующее будет у нас э, продукты Дублируем Shift плюс Alt. Галерея. И давайте сделаем фото. И последние контакты. Контакты. Сделаем побольше расстояния между пунктами. Выделим их все. И теперь с помощью инструментов выравнивания. Раз. Все. Теперь отступы будут одинаковые. Мне кажется, нужно все-таки побольше вот еще зафигачить. Здесь и вот здесь. Так. Нет, не туда. Нам нужен TD Up. Нет, TD up нам не нужен. Нам хватит горизонтального выравнивания. вот Up лучше использовать в карточках. Если я правильно, конечно, прочитал. Я как-нибудь покажу еще в уроке. Право у нас купить сейчас кнопка дублируется отсюда. Так, давайте мы тоже ее дублируем. Купить где у нас? Вот. Держим Alt, перетаскиваем сюда. Только здесь кнопка у нас поменьше. Ага, она у нас не скопировалась, а переместилась. Нам этого не нужно. Так, нет, давайте мы подробнее сдублируем лучше. Мне кажется, не очень логично, если будет наверху такая же яркая кнопка. Купить. И размер такой же, как у менюшки. Выравниваем ее по центру кнопки саму кнопку сделаем поменьше, не забываем настроить скругление в нее. Готово. Так, мне кажется, я сильно отклонил нашу сетку, она идет еще чуть левее, много пространства оставил в этой области. Так, сдвинем влево. Кнопка «Купить» у нас не относится к сетке, мы ее перенесем отсюда из папки. И сместим все это дело влево. Переместим линию сетки и часы. Все, теперь осталось нам поставить свечение под часами и настроить линии на фоне. Я думаю, это самое интересное будет. Чтобы создать этот градиент, можно, конечно, тенюшку, вернее, в виде свечения, можно, конечно, воспользоваться в Photoshop и создать растровый слой. Можно фигме создать инструментом перо. Нет, не перо, эллипс. Нарисовать вот такой вот эллипс. Овал. Дальше переходим сюда вот. Щелкаем дважды и меняем на радиальный градиент. Свет делаем темнее, с левой стороны и с правой стороны тоже. Так. Почти получилось, только нужно градиент сделать побольше. И потемнее. Это мы не трогаем. Ну, я думаю, такого градиента будет достаточно. Можно его чуть-чуть еще растянуть. Все, практически получилось. И поднять повыше. Следующим этапом будет создание вот этого вот круга на фоне. Делаются они довольно просто. Сначала мы все это дело Сгруппируем в одну папку. Временно отключим. Дальше берем инструмент эллипс. Рисуем кружок большой, практически по всей ширине макета, по центру. Только отключаем заливку, но включаем строк. Цвет строка возьмем примерно такой же, как в нашем примере, чуть поярче. И толщину где-то на 40, я думаю, будет норм. Да. 40, еще чуть больше растянем. Следующим этапом будет перенести его сначала в наш фрейм и продублировать. Ctrl D. Видите, у нас получился дубль. Дубль мы немного уменьшаем. Так, еще раз Ctrl D. Уменьшаем. Так, выделяем все наши дубли, ставим сразу здесь вот по центру линии, чтобы были не внутри, а именно в середине. Сейчас поймете, зачем я это сделал. Можно еще раз все три сдублировать, Ctrl-D и уменьшить. Так, сильное большое расстояние поставил. Я думаю, не обязательно сделать прям пиксель в пиксель, чтобы было одинаково. Здесь тоже такого нету. Ctrl-D... И еще разок Ctrl D. Так, иногда получается такое вот некрасивое действие, но съезжает круг. Нужно выбрать еще раз его и снова Ctrl D. Вот так будет достаточно. В нашем примере, чем ближе к часам, тем меньше становится обводка, тоньше. Сделаем то же самое. Тут поставим не 30, а где-то 20, хотя нет, в секунду. Здесь вроде бы 40 было, нет. Ладно, здесь поставим где-нибудь 26. Подальше 28. С таким вот шагом пойдем. Можно, конечно, еще чуть немножко уменьшить, но кругов тогда придется создавать очень много. Что делаем дальше? Мы отключаем все круги, кроме последнего, чтобы они нам не мешались берем инструмент редактирования объекта, edit object объект смотрите, как он работает теперь мы возьмем любую точку и мы можем ее удалить только мне нужно, чтобы удалялась не вся область а конкретная точка, для этого берем инструмент перо так, еще раз перемещение щелкнем дважды «Изменить объект», «Перо» и ставим точку. Я хочу, чтобы у меня срезалась где-то вот посуда наша линия. Раз. И на Enter. Все, теперь снова убираем, «Изменить объект». Выделяем лишние. Вот так вот, через левую клавишу мыши тянем. И нажимаем на «Delete». Все, как видите, у меня срезалась по половине. Я мог бы выделить вот эту часть верхнюю. У меня бы срезалась бы вот эта часть. Так, как видите, в некоторых слоях у нас дважды дублируются круги, сделаем то же самое, так, Ctrl D, сначала отменим предыдущее действие, так, и некоторые круги дублируем два раза, сейчас видео немножко ускорится, а я доделаю до конца дубли. Готово. Снова удалим лишнее. Изменить объект. А, у нас уже готово. Выделяем лишнее. И нажимаем на delete, либо backspace. Так, не удалил еще. Не полностью удалил. Backspace. Ты понял. Вот. Только сейчас у меня скругление, видите, идет не полностью, идет, вернее, идут квадратные углы. Для этого заходим сюда, выбираем Cap на round. Круглая. Готово. Теперь показываем еще нижний слой, это перемещаем наверх, снизу. Так, чтобы у нас он не сдублировался, что ли? Первый, это идет второй. Не то немножко сдублировал. Ладно, не страшно. Позже мы его еще раз сдублим. Так, теперь у нас второй слой. Где он? Ага, вот. Двойка. Здесь делаем то же самое. Берем инструмент «Изменить объект». Перо. Ставим точку, где будет удаляться линия. Нажимаем на Enter. Можем снова выбрать, поставить перо и поставить точку вот здесь. Готово. Сейчас выбираем точки, которые нужно удалить, и нажимаем на Backspace. Так, вот это. И посюда. Выделим сразу все формы и возьмем, и поставим у всех скругление на круглое. Все. Готово. Сейчас видео тоже ускорится, я проделаю то же самое для остальных кругов, затем покажу как сделать градиент. Следующим этапом будет наложение градиента. Как видите, в нашем примере есть небольшой переход от светлого к темному, с линией не полностью одного цвета. Для этого мы выбираем одну из форм, фигуру. Так. Включаем строк. И сверху, вместо цвета, выбираем еще заливку линейную. Один цвет берем голубоватый и другой зеленый все у нас получается такой легкий-легкий градиент дальше мы это линейный градиент мы можем скопировать Ctrl-C и через один вставить Ctrl-V раскрываем сюда что-то у нас не выходит строк Ctrl-V Не выбрали, видимо, Ctrl-C, Ctrl-V, все, работает, Ctrl-V, сейчас мы расставим на все градиенты и последнюю линию еще забыл сделать слитной. Осталось буквально несколько шагов. Выделяем все наши эллипсы в виде градиентов Ctrl-G. Уменьшим немножко непрозрачность у слоя Так, сейчас помню, как сделать на всей папке. Вот здесь, думаю, 60, где-то, наверное, процентов. Все, и сделаем его поменьше. Теперь, как видите, у нас тут плавный переход. Здесь область полностью перекрывается, здесь чуть более прозрачность. Делается это очень легко, сейчас еще немножко обаим прозрачность до 50. Создаем сверху новый слой эллипс. Так, чертим от центра, удерживая Shift плюс Alt. У нас он должен быть на самом-самом верху. Черного цвета, даже не черного цвета, а градиент. Радиальный градиент. Так, тут, тут полностью как раз-таки делаем черные цвета. И переход. Так, эта часть чуть-чуть непрозрачная. Настраиваем наш градиент. Я думаю, практически вот такой градиент и получается. Сейчас вытащим вторую точку, чтобы вытащить вторую точку на градиенте нужно зажать на Alt для более детальной настройки его. Так, здесь практически также у нас исчезает. Так, только переход нужно сделать более грубым. Все, нажимаем ОК и включаем наш слой с часами и с текстом. Так, не сюда. Помещаем его на самый верх. Готово. Ctrl-R, убираем направляющие. Ну, можно еще подрегулировать, конечно же, наш градиент на фоне, чтобы был еще более плавный переход. Но в целом практически так же. Еще один момент, здесь вот круги тут не посередине, а чуть с правой стороны. Мы возьмем эту группу, где у нас? И переместим вправо. Не то. Чуть-чуть увеличим еще. Так. Нюшку извиняюсь, тоже правее. На этом все. Чуть-чуть отрегулировать цвета и будет готовый дизайн. Если рубрика вам была интересна, поставьте обязательно лайк и напишите в комментарии. Также подписывайтесь на блог ВКонтакте. Я буду записывать еще подобные уроки фигми фотошопе и, возможно, затронуть еще момент анимации. Пока!